Эта песня хочу посвятить я своим педагогам, Диме в их числе, и педагогам, которые сегодня в этом зале, и педагогам, которые сегодня не смогли прийти, или которых нету рядом, но которые живут во мне. И эта песня отчасти и есть посвящение педагогу, посвящение своему установлению. Отчасти она посвящена, в общем-то, Диме Матюшну. А, и автор этой песни сегодня тоже в зале вы ее тоже видите еще на сцене прекрасная Лена Жилина а, это одна из моих любимых песен Лен, Лены она еще совсем юная, но она уже замечательный автор, практически уже классик, да, я же не, не, не, не. однозначно классик авторской песни скрипка Лена Жилина ага, Лена Жилина я знаю, что Лена Жидину ставит сюда таку. Да, просто, пожалуйста, сыграй. Я видел, как она играет. Да, <смех> <смех> <смех> Руки, спрятав руки за спиной Вы на тягостные муки Про собственные звуки Обрекли рассудок мой Я играю самовольно Отхожу от образца Но, как тяжко, но Предупреждение, Но чуть что следы спречь Голова от рассуждений От поспешных утверждений От безрадостности встреч Этот дар меня погубит Если не спасет от бед Вы бы знали, как жрет инструмент, если скажет, не причастен, не поверю в скрипачу, я вам скрипка, вы мне мастер, я вам скрипка. Вы